Ваша личная ответственность. Первое. Сообщать о ваших эмоциях и чувствах. Если вы мужчине не говорите сразу, что вам что-то нравится и не нравится, причем ну, и позитивных, и негативных, мужчина тогда ну, не понимает, как ему менять свое поведение. То есть... Он подарил вам цветочки, вы там, а, спасибо, так приятно, там, люблю вообще, обожаю. Подарил вам верблюжу колючку, вы, ну, что-то как-то не очень. Что-то как-то, я, я, я, мне грустно от этого, да, или подарил вам бутылку водки, допустим, да. Да, вы вначале радуетесь, да, но потом даете все равно обратную связь, корректировку, да. Ну или, допустим, вот он, вы договорились встретиться в среду после группы, что он вас заберет, а у него какие-то планы появились, там, хомячок у друга умер, например, там, или э, э, кто-нибудь еще там, или колесо отвалилось у подруги, бывшей, и он решил помочь. Ей. То есть вам обязательно нужно дать эмоциональную обратную связь, сказать, что там я расстроена, мы же договаривались. Мне плохо, когда ты так делаешь, там. Мне, мне грустно, я, я, я на тебя обиделась, да, и хочу, чтобы какая-то была компенсация за это. Есть, если вы так не говорите, то э, мужчина будет думать, ну, значит, можно так делать. Можно отменять, там, например, встречу за пять минут, можно опаздывать, можно бывшим женам колеса менять, будучи в отношениях с вами, и так далее, и так далее. Второй пункт. Благодарить мужчину, когда он ну, реально окей. Так? Дальше. Кроме того, что вы выражаете эмоции и чувства, благодарите, вы еще сообщаете о своих желаниях и потребностях. То есть, что вы хотите. Это ваша ответственность. Мужчина не может и не должен угадывать это. Иногда бывает попадает, но в большинстве случаев будет обо что? Выражать Потребности и желания сообщать об этом мужчине. Следующая ваша ответственность. Если что-то непонятно, ваша ответственность не додумывать, а проясняться. Спра говорить, спрашивать у мужчины, слушай, а что это означало? Я тебя не понимаю. Что ты имел в виду? Для меня это так. То есть прояснение – это очень важно в отношении. Чтобы вы не додумали, обиделись и ушли такие. Извиняться, просить прощения, компенсировать, если вы чувствуете, что вы виноваты. В чем? То есть, если вы накосячили, ваша задача извиниться – просить прощения. Компенсировать как? То есть, спросить у мужчины, что я могу сделать, чтобы ты меня простил. Mm. Дальше, в чем еще может быть ваша ответственность? В том, что вы ожидаете от мужчины безусловного принятия. Это означает то, что вы хотите, чтобы он был мамой в отношениях. Потому что безусловное принятие ⁇ это ожидание к маме. Вот я такая, какая есть, и принимай меня. Это говорит о том, что вы что-то от мамы не получили, мама вас недолюбила там как-то, не доласкала. там. И вы ожидаете, что мужчина вот вам это все сейчас выдаст. Хрена с два он выдаст. Потому что у него, как и у вас, есть какие-то все равно ожидания, свои желания. Он не может безусловно вас принять. Он будет принимать вас условно. То есть где-то принимает, а где-то скажет, что извини, я не готов на такое принять. Еще один момент, тоже глюк ваш, если вы ожидаете от мужчины признания, что вот он должен вашу самооценку как-то поднять. За счет того, что будет вами бесконечно восхищаться, говорить вам какие-то комплименты, оценивать ваши результаты. Это к отцу тема. Это тема к отцу. И сколько бы мужчина вам не говорил хорошего, если вот вы с отцом эту тему не проработали, у вас будет тоже здесь такая как бы пустота, черная дыра, которую невозможно заполнить.